Сегодня в первый день весны проходят первые соревнования Федерации паулифинга Украины РАВ 100% в этом году. На помосте состязаются спортсмены в отдельных дисциплинах паулифинга: подъем на бицепс, становая тяга и многоповторный жим. Большое количество сильных команд приехало со всей Украины. Соревнования также присутствуют за счет 3D команд, поэтому напряженная борьба не только в личном зачете. Все спортсмены стараются поддерживать друг друга и зарабатывать очки для своих одноклубников. У нас довольно напряженный соревновательный график на этот год. Уже через месяц, 11-12 апреля, состоятся соревнования по пауэрлифтингу классическому, трайборья и жиму лежа, которые пройдут в фитнес-центре «Жимфофит» на Одесской, город Харьков. Неоднократно принимаю соревнованиях в этих участиях такого рода. Постоянно здесь радушный прием, почему сюда мы приезжаем, всегда довольны организаторами. Они всегда нас встречают, как бы мы постоянно с ними контактируем. Сегодняшний турнир очень хороший, очень достойный, сильные соперники. Вся прям борьба у нас упорная, категория полная, людей, уровень очень высокий, хорошее место проведения. Вся атмосфера, все круто встречают, очень все на достаточно таком уровне высоком проходит. Всем доволен, как бы, очень рад. В дальнейшем тоже будем приезжать. Не все удалось сделать, сегодня, что запланировал, последний подход. Но будем стараться, будем над этим работать и все улучшать. Наш клуб Динамит открыл сегодня свои двери для участников соревнований. Федерации РАВ-100. Отдельная благодарность Петру Хищенко, который предложил нам все это мероприятие оформить в нашем клубе Динамит Джим. Хотел высказать благодарность непосредственно Федерации, сказать спасибо спортсменам, которые поприезжали с разных регионов Украины. Вот. Ну а также хотел пожелать нашей молодежи, чтобы занимались спортом, принимали участие в подобных соревнованиях. Ну и побед, конечно же.